которую я бы хотела задать вам Ксению потому может, вы ответите в конце, я когда прощалась с занятия и проезжала церковь, я каждый раз, ну, я давно попросила христианских легких высказать мне счета, и все равно, когда иногда мне всплывает такая мысль, проезжая какой-то кран, я прошу, если есть какие-то под как счета, я считаю, выставить. И вот я выхожу без автобуса, и у меня прямо под ногами на асфальте написано крупными буквами любовь. Uh -huh. Я делаю два, два шага, там опять любовь, я перехожу через дорогу, там сердце, я захожу uh -huh. в подъезд, там не любовь, а в голове э, перехает мысль, что вот ты попассиваю, вот тебе ответ. Uh -huh. и я не понимаю, что мне надо делать, как бы право любви я теперь не хочу, и как расплатиться такими знаками, я тоже не понимаю. Этими знаками довольно сложно расплатиться. Я вам отвечу на этот вопрос сейчас. Дело в том, что это как бы высшая, высшая форма силы, высшая форма энергии, высшая форма потока, которая не то чтобы узурпирована в данный момент христианскими структурами, но они имеют на него преимущественное право. В Свое время, когда-то вам этот поток помог притянуть в жизнь людей, притянуть в жизнь обстоятельства, притянуть другие потоки, выправить какие-то свои кармические ситуации. Сейчас вы просите расчета, и вот вам выставляется цена то, что было передано. То есть это пока еще не цена, но определение о том, что есть долг. Но при этом вы говорите, я это терять не хочу. Следовательно, в вашем сознании есть утверждение, что подобный поток можно получить только из этого источника. И, скорее всего, это пока даже не пересматривалось о том, что не только оттуда. Да, Поэтому я вам рекомендую в ближайшее время заняться пересмотром, мало того, что обстоятельств в жизни, когда вы действительно получали поток, силу потока любви от этой структуры, а любовь как поток, это немножко не то, что любовь как чувство. Более подробно об этом можно почитать в книге по пятому курсу по эгрегорам, во второй части, где речь идет о потоках. Непосредственно. Там о потоке любви, как, собственно говоря, о всех других потоках я постаралась изложить достаточно подробно. Вы ознакомьтесь с этой информацией и по техникам четвертого курса, если они вам знакомы, а если они вам пока не знакомы, то по просто элементарным перепросмотрам своей жизни вспоминайте ситуации, когда вы просили и вам дадено было давалось именно на этом потоке, соответственно, если этот поток сейчас изымается, изымается и все, что на этом потоке было дано с, с, с процентами. Если вы этого боитесь, значит вам, соответственно, с ними не рассчитаться. Если вы этого не боитесь, вы будете искать другой источник силы любви.